Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Сегодня я отвечаю на ваш вопрос, как выполнять планку без боли в пояснице. Планка задействует все группы мышц, плечи, руки, спину, ноги, ягодицы, пресс. Чтобы не было боли в пояснице, очень важно напрячь мышцы пресса и подкрутить таз. Как выполнять подкручивание таза, я рассказывала в одном из ранее опубликованных роликов. Ссылку вы найдете под этим видео. Сейчас мы с вами. Перейдем к колено-кистевой упор и дальше смещаем вес вперед, стараемся, чтобы кисти были под плечами. Опереться можно на кулаки или на ладони. Подкрутим таз и удержим это положение. Усложняя планку, мы отрываем колени от пола и стараемся, чтобы у нас не выгибалась поясница. Вот почувствуйте, что зона бикини у вас подтянута. Вот это то, чего не надо делать в планке. Да? Не поднимать таз. Не прогибаться, не поднимать таз, не выгибать поясницу. Можно слегка отдохнуть, если почувствовали напряжение. И помните, что важно напрягать пресс. Вот вариант планки от локтей, когда спина параллельно потолку. А вот мы сейчас взяли с вами и снова прогнули поясницу, увели таз вперед. И здесь варианты могут быть, когда у вас болит поясница. Усложняем планку, это когда мы отрываем колени и стараемся, чтобы спина была параллельно полу, параллельно потолку. И опять-таки не провисаем животом вниз, не поднимаем таз вверх, стараемся удерживать себя параллельно полу. Если вы почувствовали напряжение в пояснице, берите копчик, подтягивайте в себя, подавайте чуть-чуть таз вперед. Не форсируйте события и начинайте выполнять это упражнение от колен, от локтей. Ну и на сегодня это все. Если это видео было вам полезно, поделитесь им э, с вашими друзьями, поделитесь со мной вашими ощущениями от планки, как вы ее выполняете и с какими э, вопросами, с какими проблемами сталкиваетесь. Я, Надежда Соколова, всегда рада вам помочь и всегда рада ответить на ваши вопросы. До встречи, друзья!